Видео озвучено не для продажи. Каналом Кирилл Грей. Ссылка на оригинал в описании. Ладно, просто прыгни. Я могу это сделать. Э, что ты делаешь, мужик? Отпусти мой зад. Прощай, братец. Да, у меня все получится. О, нет. Братишка. На этот раз я не упаду. Посразимся. сразимся. ты все еще слишком слаб. Ты меня не ровня. Нет, ты ошибаешься. <соц> Тебя никогда не дорасти до моей силы. Ха-ха! <соц> <соц> <соц> Братишка! Игра я борзел, и это игра моего брата, только не снова, <свист> я даже не <свист> твой брат, <свист> братишка. <свист> Хорошая игра. <свист> брат! Большое спасибо всем тем, кто посмотрел видео до конца, поставил лайк и подписался. Мне это очень приятно. Ну а с вами был Кирилл Серый. До скорых встреч! Ты сможешь, братец! <музык> Братишка!